Ездить на классик, смотрел, как там питаются эти культуристы, знаешь, там, там, там, там узнаешь. Нет, нет, нет. у меня все записано. У меня с первого курса, там, грубо говоря, там, как я переехал в Питер, у меня все записано. Я везде ставил корректировки. Что мне подходит, что мне не подходит, что мне можно есть, что мне нельзя есть. Как мне говорят, знаешь, самая хорошая диета, если ты знаешь, что ты съел вчера. Я могу сказать, что я ее год назад в этот же день. У меня ничего не изменилось. идейка. Вот это серьезный подход, ребят. Он так, работают профессионалы. Боль временно. Победа навсегда. Я не знаю, как, как он поместился в самолет. Просто не гриль, его можно приготовить? Посмотрели. Без масок. Ага, Сделай нам фоточку, одну, Коля. Еще, ну я просто не буду пытаться показывать свой бицепс. Хороший, да? Ага. Ну где-то часов в 10 будем тренироваться. Вечером. Да, без проблем. Вот сейчас в 8 поедем снимем, как заселимся. Как тяжело. Вечером поедем на тренировку. Да. Просто посмотрите сюда, ребята. Утром Коля к тебе приедет, что-то там вообще расскажешь. Легкая атлетика, каратэ даже один день. О спорте я ничего не знал, просто тупо тренировался, тренировался. Ну, среди любителей, да. И меня сам Арнольд Шварценеггер награждал. Да, у меня даже фотки с ним есть. Чтобы не был поучительный какой-то фильм, не блог, ничего. Это не блог, это документалка. А просто житейцы, вот как бы вот что с камерой что без витамин U от Ну это ты выришь посольство немножко цель твоего визита вот насчет визит туда-сюда это тоже будет интересно мне как раз интрига будет дадут недолго пять человек передо мной никому нет никому я такой захожу криковский подвал там будет у нас экскурсия короче это там нормально интересно да, да, да, да, да, да, да, да, сейчас эту стеночку. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, ...в да, да, а у нас есть винишко, а у нас есть свинишка и у Сереги тоже. Интересно, красиво, будет национальная кухня. Беда. <свят> Идем расстроим Серёгу. Может хоть что-то удастся, там, в принципе, более-менее диетическое. Так, в принципе, тоже вечером тренировка. Так. Слушай, а мне нравится такой вот город. Я же там, ну, в деревне вырос. И для меня это вот такое, ну что-то родное, знаешь. Нам заехать тоже? Да. О, что, мы пока давай пойдем заселимся. Все, спасибо большое. то. пораньше, вот я 7 восемь уже на ногах. И так конечно намного комфортнее чувствуется. День и день продуктивный, потому что если пересыпаешь. Что будем тренировать Спину? Спину, да. И все поставим, да? 3. Давай. Частичник Раз. Два. Среди не опускай. Три. Четыре. Нахуй Уже тяжело, да? Поехали. Терпи, терпи, голову, вверх. <свес> Самое прикольное, что я буду выступать всех же У нас масштаб, да? Да, да, это это, это да что-то. Ну да. <свес> <свес> В нашем случае наоборот. Победа времени на бой всегда На самом деле 8 олимпий, чего стоит роником, о ком говорит. Если бы мне предложили бы еще раз пройти это, я бы прошел. Я не занимаюсь быть для того, чтобы быть здоровым. Я занимаюсь, чтобы мы большие мышцы. Чтобы прокормить свою семью. Я вкладываю до рубля, что мне дают в себя, а люди не вкладывают в себя. Концентрируешься на одном. Да, и все. Месте. И, знаешь, и чем больше мне ну, поступает финансово, тем больше я вкладываю, вкладываю, вкладываю. вкладываю. Это как в бизнес, да? Да, инвестиции только в свое тело. Да, выходит. конечно, там вот, там вот как у меня, у меня я могу из бизнеса 10-20 миллионов вытащить, да, но развития уже такого не будет. А я вытаскиваю по чуть-чуть, да, вот как я там я беру этих денег, чтобы мне хватало чисто а, на квартиру и на бытовые какие-то расходы там. Поесть, попить там, сходить там раз там, в неделю в кафе, да, там. Могу и два, и три, да, но мне это больше не надо. Вот. Все, ну и с ребенком погулять. А все остальное я вкладываю в себя, в себя, в себя. У меня был чекмин, я вот первый раз в Гамбурге, картошку фри. Первый раз в жизни попробовал. В Я в Макдонате вообще ни разу не был. Вот я был только там, был, молочный коктейль пробовал. Все, больше ничего не сделал. КРФСИ вот можно зайди. Очень уникальный случай, чтобы да. бодибилдер. Ну, чтобы он вот так вот, ну, чтобы вот это вот, знаешь, Деление, да. отделялось сильно. Два года у меня ушло на это. Да, я думаешь, я... что? Да, ну, вот именно, вот, чтобы жил с груди. И вот в передний мешок. Там сейчас из-за головы только делаем. Ну, прошло да? Да. Не они все сжимши гантелями делают, никто вот так не делает. Они все вот делают. Более анатомическое, это не растяжение не идет. Груди меньше вероятность травмироваться. кстати, гантели жмуешь или Я и штангу жму, и гантели. На диете я больше штангу жму. 200 сейчас рабочие. То есть я 180, пожалуй... На 13 раз в последний раз, что нею подали, нею. У меня хороший Владимир Напарник, уже 10 лет со мной тренируется. Мне кажется, вот на данном этапе, если бы у нас всех разогнал, Блин, не слушай, <сюх> ничего бы для него бы не изменилось. Он и так уже, ты, не, в таком лиге, лидерстве стоит. Ты знаешь, и даже... И даже выгнав меня, я бы все равно бы так бы и говорил, что это лучше. Да, Фрэнк, привет тебя из Кишинева. Да. <звук> Кишинев встретил рад у нас сразу живая в аэропорту. Этот момент, когда хочется быть маленьким, худым и незаметным. <звук> незаметным. <тут. звук> Главное, жирным, жирным. Насобирал деньги опять и вот вот это, знаешь, каша малаш. Но подумал, сейчас еще подкуплю и евро. Ну, подкопить не получилось, а евро подкупила. Что, да, Здравствуйте. Здравствуйте. Ждали, да. Да, да. Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. чуть Да. Да. Поддержка, да, да серьезно Уровень жизни чуть повыше. Не чуть значительно, да, таких уже ну, говоря открыто. Да, даже так, наверное, можно сказать. И вот эти, из этих маленьких нюансов получается уже, знаешь, такой, ну, большой комфорт, скажем так. Закончилась тренировка у нас ночная с Володей, да. вытащил на ночь, глядя меня в зал. Поотренеровались. Сказал сегодня лучше поздно, чем никогда. Это точно. Ну а теперь поедим. У меня стейк говяжий, морковная лапша и немного картофеля и зеленого. Селедки пока. Ну у меня курица, салат и еще будет говяжий стейк. Так что, приятного аппетита всем, да. Ну, курица прикольная. Ну, это мой первый прием пищи. 10 яичных белков и 100 грамм риса, плюс овощи. Нахожусь в командировке, скажем так, не могу позволить Конкретно есть то, что я ем обычно. Обычно на первый прием пищи это 300 грамм батата. Ну, сейчас я его заменил на 100 грамм риса. Ну, вот, в принципе, и все. Ну, и вода. Я думаю, каждый прием пищи самый важный. Независимо, первый, второй, третий. О, слушай, ну питаться, мне кажется, позволить можно. Причем, знаешь, что ты будешь питаться правильно, Рис с грудкой ну, не сильно дорого стоит, например. Пока человек не придет, ничего конкретного не получится. Вот ну, мое мнение. Брат отдал штангу и я начал дома заниматься в самостоятельных условиях. То есть никто мне не заставлял там спортсменов, ни в семье, ни соседей у меня даже не было. То... Ну, тренировки тоже так можно трудно сказать, что это хорошие были, но лучше, чем совсем ничего. Да? Там, друзья приезжали, Говорили, бросай тренироваться, поехали сами гулять. Ну, я долго думаю, все бросал и ехал гулять. Я, бывало, сидел там, я тренировался дома в комнате своей. Дом, ну, и был недостроен. И вот та часть, которая недостроена, мне выделили комнату, чтобы я там тренировался. пыльно было. Ну, такая, знаешь, качалка а деревенская. И я приходил туда, включал музыку, час сидел, листал журнал, там у меня один журнал был, книга, вернее, энциклопедия современного бодибилдинга от Арно и думал, что сегодня тренировать, и как тренировать, и правильное дело, и неправильное. И бывало так, что я даже было, плюнул, все, ничего не делал, ушел, потому что я не знал. Тренировался я тогда три раза в неделю, вот, четыре раза в неделю тренировался, ну, а потом я уехал уже от родительского дома до Чега ну, в город Краснодар, где уже Пошел в тренажерный зал и начал уже заниматься более, так скажем, так, по-взрослому, ну, по можно сказать, что ли. Там уже какая-то была определенная программа. Мы дружили с парнем, с одним, он мне помогал, хорошо подстраховывал, там месяц тренировались и так далее. Ну и так, наверное, и получилось, что я стал спортсменом. И в Санкт-Петербурге уже, то есть... Я стал зарабатывать больше и больше в себя вкладывать смог. Ну и, соответственно, прогресс не стал там, долго ждать. Там. Через там, два года, вроде бы, или три года, прожив в Санкт-Петербурге, я выиграл уже первую Россию. Ну и с 2013 года я вот каждый год показываю все лучше, лучше лучше форму. Ну, видишь, я три раза ездил на любительский Арнольд Классик, пока не выиграл его. Выиграл, потом профи карту взял. Я говорю, смотрите, я говорю, Сергей Кулаев, чемпион России, там, 13-й год в Краснодаре, говорю, стол. Мы сейчас посольство в посольство, у американской завизой. Сегодня собеседование у меня, так что пожелайте мне удачи. Слушай, нет, честно говоря, мне, мне очень надо. Привет. Там тоже видели, да, что у меня уже была виза Мало езжу, только 20 тысяч проезжу Ну да, дороги очень здесь большие. очень плохие Залатаны все Была ямка, стал бугорок потом Меня там уволили с Краснодара А потом я, когда Россию выиграл Директор подходит ко мне Говорит, Сергей, ну если ты надумаешь вернуться Двери нашего клуба всегда вам открыты Это оно, да? Да? Да, да, да, вот А мне что, там очередь занимать, да, я так понимаю, надо? А да, да, да. мне очередь. Там... А вот сюда бы ты встал бы. Не очередь, там твоя фамилия, по-моему, а в списке. Добрый О, Ой, Вообще круто. Поздравляю. Поздравляю. Пять человек передо мной никому никому Я такой захожу, думаю, мужик за мной, ну, передо мной зашел, такой вышел Он сразу же. Она ему даже ничего не сказала. Он сразу вышел все. А я зашел, она говорит, цель, я говорю, соревнования. Она а был раньше. Я говорю, ага, покажи визу. Я паспорт тяжел у вас. Она посмотрела. Ну, я сказал, говорю, что я чемпион классика в 2016 году. Сейчас по карту оформил вот а <свист> и думаю. Ну, вот она два шариза одобрена. Чикаго, жди. Вратя, теперь тренировал. Брат, ты Чуть отдохнули и снова за работу. Вчера делали спину. Дождик хорошо, прохладно. Доставка пиццы. Ну что, там? готовы? Да. Я пропотел, что-то пролежал полтора часа вот так, знаешь, в полуспячке, но не уснул. Слушай, а ну сегодня ноги сделаем? Ноги сегодня. Да. Давай ноги. Пожалуйста. хорошо так наполняем. Ты максимум сколько живешь? Ну, что все Сколько? 600. 600. 600. Вот тут это заставить, блин, все. А ты тоже молдаванский знаешь, да? Молдаванский. Молдаванский. Ну, говорит, что я зараю, просто посмотрите на этих парней. Те, кто говорит, фу, спасибо, я не хочу быть таким, по перебору, дорогие друзья, хочу вас огорчить. У вас никогда не получится это сделать. Так, ну, прилюдно наказывал людей, чтобы, ну, за, завоевать себе чувство страха, чтобы его боялись. Ну, был кол такой, нахуй, прям. Слышь, Влад Колосожатик, молодцы, как Кто-то скажет заебись, а кто-то скажет пидорас. Я вот, например, так привыкнул к жениху, что уже туда еду, куда еду, куда-либо спереди. Ну, один, джух. Конечно, без поддержки. Да, да, да. Более, я знаю, что никто так не поддержит. Моя любимая женщина. Я где час лежал один в номере, чувствую, депресснят. Такой вообще, знаешь, такой лежал-лежал, лежал-лежал. Чуть-чуть лежал. сейчас, глянь, чуть-чуть не пошли, знаешь, вот не знаю, что. Я встал, умылся, ни хера не помогает. Встал, оделся, пошел туда на соревнованиях. А там гостиницы, через дорогу соревнования были. Прихожу туда, вот ты что так рано. Я бля, не могу много лица. Вот один не могу, все, сразу. Я не взял бинты. А она нахера Не, без я без бинтов не, не, не умею да. Давай сегодня бродь азарт. Идем. Что там? Больше... Курс надевать надо, нет? По-моему, хорошо, она так ну, Да, mm. Я думаю, что нет необходимости. Сейчас вот такая болт благоприятная, дорога. Mm. все это хорошее позитое. Хорошо. Ты видишь, хорошо, после того, 15 и в 16 году говорю, выиграл там Арнольд Классик вот. сейчас оформил про-карту и хочу поехать по пофигу а ей все переводят а на ARPS а виза вам оформляет Adobe сейчас оформил про-карту и хочу поехать по пофигу а ей все переводят а на ARPS а виза вам оформляет Adobe То есть я даже минуту там не был А как я тебе и говорил, помнишь за 20 секунд я получил? Да, да, да Слушай, ну я так и это... И, и, как ты сказал, мне главное знать, что говорит Я сразу зашел, все выложил и Честным, все. честным главное Да, да, да А видишь, они уже закрывались Я последний, считаю, был а, И это... Уже видно, знаешь, так. Да? немножко ее прожимать, да? да? да, да, да. Раз. Вот. Вот. Работаешь как лосос. Больно. Это не жалоба. У вот Сереги аура какая-то накачанная. Реально сделал, сделал пару подвол. Грудь на его как будто вот ну, с, с, тренировку закончил. Вот. ребят, <Господи, чего? вот> <дит> <вот> <вот> Думаю, что бодибилдеры не тренируются большими сами. 240. Давай, нажимай. ты очень сильно меняешься, когда включаешь. Ты видишь, у меня, например, верхний плечевой пояс, он как танкрат, я могу. Поднимать любые веса. То есть, если бы я знал 100%, что я не травмируюсь, я бы и больше поднимал. Но вот уже у меня есть разум, поэтому я уже себя приостанавливаю. В ногах большое количество повторений, то есть они будут болеть, я могу терпеть. Но вот с большими весами мне дискомфортно. Поэтому я стараюсь, лучше я буду с меньшими весами делать, но чтобы вот, я именно вот, бедро, вот, дал, вот, я концентрируюсь. Да, качки с качками, а, а Алкаши с алкашами, угу. лифтеры, с лифтерами, знаешь, такие сидели. Вот тебе глотнуть тебя вот. Поможешь подняться да? а, ну. а тут внизу, но ага. все, все. Да, нормально здесь У тебя действительно аура такая. Меня так обычно не пампит в вот, одном тренировку. Вчера да тоже заметил. Прям так да. хорошо мышцы, знаешь, четко. А может быть, я еще... Ты интенсивно плачешь? Ну, интенсивно, да. Но, ну, скорее всего, над качеством я вот смотрю, видимо. Вот. А -а -а. Все, да? Да, я Отлично. Life Машина. Просто я бахаю. На самом деле, ребята только что закончили тренировку. Груди. Без 20-12, Серега делает кардио. Получается все очень хорошо. Стараюсь не не отставать по технике, по силовым показателям. Тренируйся. Хочешь быть сильным, тренируйся. Проводи время с сильнейшим. С первого же упражнения ее просто... Нормально так Попал в такое недоумение гасетов разных диапазонов амплитуды. 240 в хаммере. 240 килограмм 4 недели 10 или 12 повторений уверенно если было бы место на тренажере он бы еще смело смог добавить когда Серега снял майку я сам охуел я просто в шоке я просто учила. толстый чувак вообще я просто только начал тренировки Очень скромный, позитивный, добрый человек. Чемпион Арнольд Классик в США. Бодибилдер, yeah. да. Надо тоже поставить фотографию. Понятливый, очень рассудительный. 80 километров бочик представляешь? 80 километров бочек пиво. С ним мог. интересно проводить время вне тренажерного зала. Yeah, yeah. Слушай, спутки, ты его, ты ты у Впереди у нас еще три дня. Поставить штамп в паспорт Чика Чикаго Про. Искренне желаем ему победы. И мы по силам это сделать. Это новый уровень российского бодибилдинга. Мы будем болеть за тебя. Ты красава. Раз, что удалось нам провести это время вместе. Восстанавливаюсь, привожу свои физические показатели, потихонечку начинаю прогрессировать, да. Буду работать тяжело. Закончил прошлый сезон пятой победой на Кубке Москвы в категории юниоров, вот. И по сути сейчас официально я, я в мужиках, да, получить кубок и медаль. Вы увидите нового Яковлева, новую мою форму. Самые знаменитые Молдавские подвалы, где изготавливают подпольное, или подвальное, подвальное, подвальное да. где изготавливают и хранят вино. Ну, Белого можно. По бутылочке, да? Ну, по две, я думал. я думал, вертут, сейчас какой то вот этот Блин, жаль, что ты не попробуешь. Блин, просто есть с тыквой, с творогом, с ананасом, с лимоном, с кокосом, с перцем, в супе, с мясом, в салате, с картофелем, с капустой, с картошкой. Это вот все взять по по одной. На, ди на диете. Я сыр вообще так люблю сильно, но стараюсь не есть. На диете нет? На, на диете вообще не. даже. Какой? А я-то а ехал. Грустная будет эта экскурсия, похоже. Короче, сказали в час. Дегустации нет. В час никто не пьет. Ну сделай сразу, сразу парочку, подвалы будем у них. Если здесь была, мы обжеду сюда, вообще нам не нужно не так Добро пожаловать в подземный рем и город Кричков. Заметили, действительно город, правда, со своими улицами, со своими дорожными знаками. По каким улицам проехали? Заметили, нет? По темному. Пойдем. <свеч> <свеч> <да>, точно. Освещенному. <свеч> <свеч> по крайней мере. Мы поехали по Кабарне. Сейчас мы на дианис. В самом деле это не просто винохранилище, это шахта, где добывался и до сих пор добывается камень, э, так называемый ракушечный, известняк, но ну, мы его называем котелец, да? а -а -а. чтобы использовать эту шахту в качестве Подарок, вот как раз жена говорит, привези что-то из Молдовы, эту бочку Серьезное это здесь сооружение. Прикольно. Запах такой вообще, да? Не территория а огромная. Представляешь, ну, представляешь, но ну, объем за этим всем ухаживать, наверное, нам тоже нужно. Финишка. Подземный кинотеатр. 80 метров под землей. Будем смотреть кино. О, Спасибо. все. Предание о то, том, что сама скала издает звуки, напоминающие стоны монаха. И откуда мы? Ответ на любой из них был бы невозможен без обращения к истокам, Истории, культуры народа. Ответ на вечный вопрос о том, что такое вино и что такое Крикова, может быть схожим с ответом на другой, скорее извечный вопрос. Кто мы? Да, нет, колоссальный труд. Колоссальный труд, на самом деле. У нас большой музей, мозаики в византийском стиле. Встречают с хлебом солью. <свист> да, да так. Серега, надо твою фотку Есть. сюда поставить. Я очень, я, <свист> вот Кстати, у меня для вас задание. Вот мы проиграем по всей коллекции, когда вернемся сюда. Я хочу, чтобы вы мне сказали, какая форма нашей коллекции. Понятно? Это негде не геометрическая фигура, это предмет. Да? В виде бокала. Сейчас я на камеру, да? Вот, знаменитые личности, которые посетили Криковские подвалы. Обещали повесить фотографию Сереги. Какая форма у нашей коллекции? Это будет очень нормально, если в форме винограда. Нет, в форме бокала. В форме бокала. Бокала, да. Ну, буду. Увидите, это Давайте вспомним. Да нет никак не писал. Мозг, мозг. Говорят, качки тупые. Не верьте, не верьте никому. Бутылка виноград, мимоза. Это был бокал, параллельный пепель. Ну такую вазу надо домой поставить. Сразу запутался. Запутали его эти подвалы, криковские. Такую вазу поставить дома. дом. С вином. И так что не переживайте, здесь мы дегустируем, здесь не пьянка. Ну все, нашли. Тогда Гагарин сказал: Вы знаете, легче было преодолеть притяжение Земли, чем выйти с этим планком. Вторник, среда. Ну вы знаете, это нам не помогает. Минимум лет назад, молодому Лаврову. Ноль да, 06. Приедете там 50 человек. Ну, сойдите, да, у нас опять. А у нас есть винишка. А у нас есть винишка. И у Сереги тоже. До свидания, спасибо вам. А, Вс, я встрел. Затарились. К Викловским протеинчиком. протеинчикам. Но и кушаю мясо, и никак, и даже масса у меня не растет. У меня все как будто только в живот идет. Принимай стероида. Что Фармаком. Думал, так говорю, так, хотя покачаться до другой. Вот несколько лет У меня есть и гири, турники, там, на груди, приседаю, и одна получается никак, получается. Только живот растет. Руки двигаться надо будет. Сюда не поставить. Нет, я бегаю. У тебя Мало. все так субъективно, а объективности объективно, никакой нет. У тебя распределить и сделать более ну, расчетливый. График, который ты сможешь контролировать, регулировать. ты сможешь понять тогда, ну, что ты делаешь не так. А так ты, по сути, ну, что-то делаешь и ничего не получается. Так, конечно, но ну, это все, это все закономерно. <решил> да. Не, <решил> ну. Резумка. Конечно. А как подобно? Серьезнее просто отнесись и, и у тебя получится. Ну, я чувствую седой большие проблемы. А ну там... исправляешься, видишь, там проблемы. я ну, ночью кушал. Ну поэтому же отрасль, видишь, сам себе задал вопрос, сам и ответил. Ну да. А Сам вот что... себе и помочь можешь, в принципе. И... Что-то такое лайцовое из таблеток, из чего-то да что-то и Асфирен, такое... а да. и, и все. витамин С. Спасибо, ребят. Да не за что. Удачи. Что-то машина обиделась? пиздец, блядь, ебать. То же самое, что подойти, знаешь, там, пацаны, а что, блядь, нафиг, у меня нет денег. А что ты делаешь? Ничего я не делаю, а денег нет. <свист> я бы взял путинский эту бутылочку. Не, путинскую комнату эту. А для, для президента. Стробо там хотел. Отступать. Действительно, und совпадки. Закончилось турне моего очень интересно, благодаря Володе. Вот, дали мне визу в Штаты, очень быстро, без, без проблем, скажем так, комфортно, без вопросов. -то. Сказала, Спросили только цель поездки и все. Потом мы ездили с Володей в зал, тренировались. Скоро увидите на канале, каком Володе? Да, на нашем даже мы в паблике. В паблике. На самом деле много опыта. Тренировки, общение, это все. очень круто. И, знаешь, я тоже вот так сегодня думал э, о том, что, ну, если бы не живая сталь, на самом деле, ну, вряд ли бы нам бы вот так все получилось, правда? Ну, да, если бы не фейл. Да, то есть он нас всех объединяет, так сказать. И, и, это даже, и это даже куда интереснее, чем банкет. Банкет, конечно, тоже есть плюсы. Да, да, да. Но для пользы больше, конечно, вот такие совместные тренировки, когда там группа человек объединяется, там, два, три, четыре человека, и что-то там делятся опытом, советами. Да, получается очень продуктивно, на самом деле. Очень. Для меня, как для молодого... Спортсмена. Начинаешь спортсмена, да. Просто колоссально опыт провести неделю с профессионалом. Чтобы понять, что, ну, значит, это да? И все свои усилия приложить сейчас в другое русло. Да, вот как раз наоборот получилось я даже ни разу не выпил. За неделю. Как Стаканчик шампанского? Ну, это дегустация, это дегустация. Это не считается. <сорщит> а -э -э Мало того, я даже делал кардио. Один раз, правда. Это, это успех. <сорщит> <сорщит> <сорщит> ну, еще надо будет разок сделать. Да, еще все разок. И нормально. На самом деле все, я ну, начну это делать регулярно. С, с понедельника ты уже серьезно начнешь, да, уже? да? Да. Круто. Ну а мы будем что, следить за тобой? А мы за тобой, будем за тебя а болеть. А за мной, да. Да. Ставлю, э, ставлю на то, что Серега будет в первом калауте на Чикаго. По-любому. Вот так, друзья. Едем в аэропорт. Билеты куплены. Чемодан, сумка уже собрана с вещами, с подарками. Взял винишко? Да. Это такое доброе, да. Какое-то коллекционное, там, да? Лимидэдиш. Лимитированное, версии две бутылки и одна бутылка ручной работы когда и нажали руками да и вы что-то но она не прямо ручная, она максимально максимально при... вот вся технология она там максимально все что можно было они делали руками ну, короче срывали руками мыли руками да топтали его топтали долили. ногами да, все равно там, ну, пробку ну машина скорее всего вставляла ну да, пробку еще руками мы вытащим. Да. Но это, правда, будет уже в ближайшие месяца 2 три точно не будет. Так как сейчас сначала один турнир, потом другой турнир практически сразу же через три-три с половиной-четыре недели. У тебя Чикаго? И Чикаго, после Чикаго там по пром. Ну, в Штатах, да? Ну, есть предложение остаться в Штатах, да, так как... Юрий наш и живой стали предложил, что можно у Юры Молчанова остаться там, прямо в Майами, пожить у него, зала рядом и попробовать именно подготовиться на американских продуктах и, скажем так, в самой Америке. Поэтому ну, сейчас приеду домой, все посчитаю, обсужу дома, так как не только это от меня зависит, еще много факторов связывающих. Вот. Если все нормально будет, наверное, может быть возможно, я после Чикаго поеду в Майами и останусь там, а до там попробовал. Ну, чтобы не летать туда-сюда. вот. И там три недели поживу. Буду готовиться именно там, на продуктах американских. Поэтому посмотрим. Поехали? Да. Поехали. Я на самом деле был тут вот так сейчас. И, и, и улетел. Я сейчас ехал и только понимал, что ребята только начинают тусить сейчас. Да, я сейчас саморазгар. Я вообще тоже ну, выезжаю и вспоминаю. Вот бывало же, но ну, на самом деле не раз, что вот, ну, в 3 часа ночи поднимался, да, вот так кто-то там тебя будил, ну давай идем погуляем. Ну как погуляем, спасибо. Тут все... Я брал и ехал. Ну, срывался на ночь, тогда. Да, ну, то есть это было в порядке вещей, понимаешь о чем я? Ну, сейчас мне это кажется чем-то таким. Ну, особенно, а когда ты делаешь это часто, это уже, ну... Ну, как, как обычное действие, знаешь, есть такой тусовочный образ жизни. Ну, типа, вставать в 3 часа ночи. Да. Сейчас, чтобы идти куда-то тусить, это последнее, чтобы было бы, наверное. Сейчас? <сörial> <сörial> это, это вообще, я не знаю, что, что там должны раздавать на той тусовке, чтобы я туда пришел. Что за тусовка? Торские на улице. Мне не на улице тебе. Не, хорошо, тепло, на да. Самом деле, да. Че, вызываю такси? Да, вызываю. Молдовское такси – самое быстрое такси в мире. Если не развалится, то доедет точно. По таким дорогам. А ты спалил, что они разговаривают постоянно? Нет, кстати, я в шоке, когда садится Серега в машину, они замолкают. Я сколько раз к тебе приезжаю, Он вот сколько раз сижу впереди, Рот не закрывается, вопросы про спорт, про то, про все, чем-то недовольны, что-то там рассказывают. А я сижу, знаешь, ну там, ну смотри, ну ты там, что-то мне есть, что-то мне там походить куда-то в качалку, я там турнички, бруси. Вот, знаешь, паркуемся, так только Серега идет, садится. Все, водитель другой человек. А он просто видит меня и думает, да он все равно правду не скажет. А он просто махер, когда тебя видит. Ну реально просто нет слов. И вызвал такси? Да, вот ждем. Вот прям, я же вижу контраст, знаешь, как все, он прям. Как тот чувак скрикова, который подошел. Две минуты, Чисто передай ему привет. Привет, чувак из, из Крикова, который попросил нас. Что мне делать? Есть пару таблеточек такие? Да, есть таблетки. От жадности и побольше, да? Да. И в зал ходить, В зал не хожу. В зал не хожу. И еду на ночь, хуяю его знают. Почему же все живот? <связь> <связь> Нет, <связь> чудеса. Чудеса на виражах. Сейчас да. два часа полету и дом. Скучаешь? А? По сыну скучаешь по жене правда? А ну да, так есть. Ну здесь мне все так комфортно было, поэтому знаешь, вот это вот там. Ну, какой-то скуки, либо, Ой, извини, Что то типа такого, такого ну. Типа, Знаешь, ничего не было. Да, я уже говорил, я... я... А, сразу, чтобы ты не давал, чтобы... Надо выключить кондиционеры. На самом деле... Э -э -э Действительно, неделя получилась очень круто, очень продуктивная. Насыщая. И такое, у меня такое ощущение, как будто я из э, Молдовы уехал. В России, да? Да. Да. ну не да. в Россию, а ну куда-то, короче. Такое у меня осадок, но отдохнувший, отдохнувший, при этом при том, что мы ну, неплохо неплохо похали. Осадок как на том вине, да? А у меня, кстати, ощущение, как у меня график вообще поменялся, режим. Поменялся? Да. Ну, так как бы, да, наверное, да? Не, ну, типа, как бы, весь день в движении именно, и еще, зальчик, если сам кого-то качался, да. То есть, что, бок, может, я тогда это? Да, я думаю, да. Хорошо, не познаем. Надо будет Коля еще в конце, и, и у тебя интервью взять. Витя, очень. Да, мы спускаемся. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. вас приучу. Да, да, да. Да. Время... Давай, давай. Да. Да, я вас приучу. Я вас да. приучу. уже Я вас Я вас Так да, уже скучаю, по на <laughs> Франкфурт is in progress at the registration desk. пите. фюр ден Air Moldova nach Frankfurt шальта Dreizehn, vierzehn.